Типажи женщин, которых мы выбираем. Почему мужчины выбирает определенные типажи женщин для просто соблазнения или для отношений? И почему эти женщины потом меняются? И какие типажи могут быть у каждой женщины? Типажи, маски, лики. В общем, обо всем этом мы поговорим сегодня в этом видео. Ну, как обычно, для начала подписка на этот канал, лайк этому видео и мы начинаем. Так, ты должен понимать, что у каждой женщины есть э, множество граней, да, множество типажей. Просто в какой-то момент проявляется и доминирует один из них. И сейчас я хочу разобрать с тобой основные типажи, э, какие я э, понимаю, да, как я их вижу. Ну и, собственно говоря, ты дальше поймешь, почему именно ты выбираешь определенных женщин и почему эти женщины потом тебя не устраивают и что с этим совсем делать. Итак, первый типаж это... Женщина-обольстительница либо сексуальная женщина. Она такая будоражущая, да она такая несравненная, она эротичная, она обольстительная это все эпитеты этого типажа. И эта женщина властвует над мужчиной через э, сексуальный соблазн, через соблазнение. Почему? Она знает что мужчина ее хочет. Она знает, что мужчина ее вожделеет, да, и она умеет этим знанием прекрасно пользоваться. Она четко держит акценты на мужчине. Сексуальная женщина четко и тонко понимает и знает мужчину, знает его потребности, ну, я думаю, это очевидно, да, при таком поведении. И она знает, что мужчина будет хотеть ее постоянно, регулярно и так далее, да. Обольстительная женщина – это, по сути, знаешь, такой эротическая фантазия для там, да, подростков, эротический рай для мужчин. Ей будет казаться, что она – эта власть у нее постоянная, бесконечная, безупречная, и в какой-то момент, да, она с ужасом поймет, что ее удовольствие больше связано с телом, а, а душевно она как бы ну, не удовлетворена и не получает никакого полноценного такого, знаешь, насыщения. И ее концентрация, да, это мужчина, да, и она сфокусирована на том, чтобы его соблазнять, чтобы его там постоянно завлекать. Но по факту она сама себя плохо знает, сама себя не изучает, и в этом ее, собственно говоря, основная проблема. Чаще всего а, либо происходит переход в другой типаж, либо такие отношения прекращаются. Второй типаж, назовем ее так, это гипер такая ответственная, гиперсоциальная женщина, она вот максимально, да, ее внешний вид это такая вот очень правильная, если там, да, блузка, то обязательно застегнуты на все пуговицы, одежда тщательно закрыта, она вот антипод той сексуальной, да, она ну, максимально свою сексуальность прячет. Внутри себя такая женщина, она как бы порядочная, она устойчива ко всяким родам соблазнениям, она неподкупна и очень сложно так вот завоевать и соблазнить. Гиперсоциальная женщина увлечена своим общественным положением, да, такая карьеристка, да, вот все бизнесвуменши, они очень часто сваливается в этот типаж. Она стремится, чтобы занять в обществе определенный статус, да. Это всегда женщина, которая должна все контролировать. Такая вот контролерша. Да? Очень часто она сваливается в манипулятивный типаж контролера и ну что, с ней прям, ну реально очень тяжело, не то что там вести диалог, а, просто находиться рядом. А, рядом с ней такие понятия, как дисциплина, мораль, порядок, это как бы прежде всего must have, да. А, ее власть, этой женщины, да, это сверхморальность. Это власть более сильная, чем власть вот этого предыдущего типажа сексуального соблазна, Потому что власть э, морали включает в себя еще и совесть. И гиперсоциальная женщина э, занимает позицию в некоторой степени такой, я бы даже сказал, агрессивной сверхморали. Она предлагает свои правила, свои устои, устои очень навязчивые. Она говорит о том, что как, и как себя нужно вести, она вот четко типа знает, что она там, в чем разбирается, где ее компетенции. Она как бы очень. Ну, схваливается в крайности, когда обо всех этих вещах говорит. И выбор этой женщины. Э вот какой мужчина, да, как он будет выбирать, она, естественно, будет стараться мужчину брать. Не пикавера, не соблазнителя, не матча, да, не самца, а такого спокойного, порядочного, который держит, держит себя в руках, который, недоступит, который не который не будет допускать вольности, фривольности и так далее. да. Если мужчина таковым не является, то она будет такого мужчину себе делать, да, будет перепрошивать. И естественно, что в результате такого делания она будет взращивать в себе э, не девочку, а мужика. И со временем э, союз с такой женщиной ну, превратится в классическую форму взаимо... взаимоотношений мать-сын. Да? Это будет э, союз матери и сына, либо союз учителя и ученика, э, где нужно будет прям стараться хорошо заслужить позитивную оценку, чтобы учитель был, типа, доволен. Но, опять же, счастья и комфорта для мужчин с такой женщиной вообще никак не будет. Поэтому, если у тебя такая сейчас женщина есть, то нужно что-то срочно с этим делать. Третий типаж – это интеллектуалка, да, интеллектуальная женщина, и она имеет силу в том, что у нее очень сильно развит ум и интеллект. Она утверждается в творческой деятельности, стремится к обретению большого количества знаний. С такой женщиной, конечно же, очень интересно, потому что можно говорить на разные темы, даже на мужские темы, да, и она в этих темах, ну, общается не поверхностно, а достаточно глубоко, и она, если тема заинтересовала, она будет не разбираться больше и больше. Очень часто кажется, что такая женщина своим умом прикрывает какие-то свои, там, грешки, да, а, как будто с этим грехом можно справиться через развитие своей интеллектуальной деятельности. А, такая женщина нуждается в глубинных, глубоких удовольствиях. И для этого у нее есть, конечно же, большой потенциал. А в чем боли и страдания этой женщины, да, могут заключаться? В том, что она не способна отдать власть интеллекта мужчине даже в близких отношениях что это означает да? это означает что по факту истинная ну, такая настоящая глубокая интимная близость ей не наступна у нее как будто бы отсутствуют какие-то глубокие такие душевные мотивы и сблизиться с мужчиной для нее по-настоящему сблизиться очень сложно в моменте, когда нужно мужчине отдавать, делиться чем-то, да, такая женщина будет забирать, она будет что-то спорить, да, она будет доказывать, она будет вступать в конфликты вместо того, чтобы просто подойти, там, обнять, поцеловать, да, ну, вот, и вопрос закроется. Такая женщина никогда так поступать не будет. Она будет постоянно пытаться... Отстоять свое первенство да, Она хочет очищать свое всемогущество И это будет приводить к тому Что она не сможет по-настоящему Получить истинное удовольствие от жизни От существования отношений с любимым мужчиной Если мужчина будет как-то с ней ну, как, На уровне воевать и где-то побеждать То такая женщина будет чувствовать себя подавленной Она будет чувствовать себя зажатой, как там, в золотой клетке, ну и тоже, собственно говоря, отношения будут прекращаться, вплоть до окончательного разрыва. Следующий типаж это такая идеальная красотка, совершенная красавица, да, такая девочка, ну просто вот, вот все не идеально, да. И она так понимает, что она очень красивая, ее сила заключена как раз-таки в знании и ее физическом совершенстве. То есть безупречная красота внешнего облика, да, это лицо, это ее фигура, там, грудь, ноги, там, задница, да. Вот, в общем, в целом, да, это вот весь облик для мужчин о, красота такой женщины, да, опять же как и с той первым типажом, да, сексуальные женщины, это такой, да, это это надежда на обетованный рай, да эротический рай да, рай иде идеального вот своего развития жизни совместной жизни, семейной жизни успех в обществе материальные, социальное благополучие, счастливая личная жизнь там, и так далее, да. Но в какой-то момент эта женщина нуждается в развитии других своих потребностей. Потому что в определенный момент она сталкивается с тем, что красота, это как бы, как ты понимаешь, <coughs> имеет временный эффект, да, она эфемерна. И эфемерность этой красоты, она, естественно, будет усиливаться с возрастом. Ведь даже самые красивые кроссовки когда-нибудь будут просто изношены. И страхи этой женщины, ее боль, да, это осознание того, что истинное предназначение для нее это подчинение мужчине. И сила власти, да, этой слабости, для нее это по факту это сила подчиняться. И если женщина развивает исключительно эту сторону личности, то в какой-то момент она столкнется с тем, что у нее внутри, для нее самой, да, то, что, чем она может наслаждаться, это ей больше не приносит удовольствия. И такая ситуация не очень приятно для нее наступает. Эта красота, да, вот то, что она сейчас идеальная, красивая, все супер, там, это Фитоняшка, да, вот тот то, тоже, который за собой следит. В общем, в какой-то момент происходит, да, э, парадоксальная штука, то, что для нее было очень важно, что она все развивала, начинает для нее она, как бы, теряться, да, и самые важные ценности для нее в жизни, да, они как бы вот, все. Улетают, улетучиваются, а нового она ничего не нашла. И вот здесь мужчине очень важно <coughs> женщину, если у тебя там с ней, с такой женщиной, близкие отношения, дать попытаться ей глубинные, да, вот это вот удовольствие от жизни, другие потребности раскрыть. Потому что если это не произойдет, то через какое-то время жди проблемы в отношениях. Пятый типаж – это женщина-амазонка, да, такая бой-баба, да, и ее власть, и сила заключается во враждебности, конфликтности с мужчинами. Она, как вы думаете, несложно догадаться, она высокомерна, она холодна. Мужчина, да, такой женщины, как правило, дискредитируется с помощью стеба, насмешек, каких-то претензий, предъяв. Кстати, этот типаж, он есть частично в каждой женщине, можно сказать, наверное, и про все остальные типажи, но именно этот почему-то у многих периодически прям включается И когда амазонка сильно доминирует, то у женщины исчезает вся ее привлекательность, интимность, сексуальность и в бессознательном такой женщины да, лежит следующее, она должна влиять, она должна мешать мужчинам, она должна как бы, побеждать мужчин, она должна делать то, что мужчинам не по силу, либо должна что-то делать лучше мужчин. И в данном случае это все влияет на интимность отношений, на секс и так далее. И очень часто именно эти типажи, они как бы уходят в, лес... в лесбийскую направленность, да, строят однополые э, семьи. Э, такая женщина пытается убежать э, сама от себя и... и скрыть свою собственную женскую несостоятельность. И если... Ты в отношениях с такой женщиной как-то тебя занесло, как-то у вас там получилось, либо у нее такой типаж и раскрылся, то жди большого количества проблем, постоянно какой-то войны, ну и, естественно, счастье и радости такие отношения не принесут. Ну и, конечно же, тоже они окончатся рано или поздно расставанием, да. А следующий, шестой типаж, это страдающие женщины. Вот тут как бы, да, чистая симптоматика Эта женщина не способна В близких отношениях с мужчиной Отказаться от контроля Ее постоянный контроль Не дает мужчине развить Эту нашу мускулинную экспрессию Харизму, да, там, альфовость Такая женщина будет пытаться брать в свои руки абсолютно каждый элемент отношений и в целом все отношения и она удивительно будет обходиться э, со своим удовольствием да то есть она это удовольствие она его не принимает не принимает, потому что удовольствие э, чтобы получить удовольствие нужно расслабиться нужно отдаться мужчине да нужно потерять власть она естественно этого не хочет делать эта женщина, она умело управляет мужчиной через чувство вины. Она как будто приглашает мужчину к такой агрессивной схватке, к конфликту, зовет его на борьбу, на соревнования. Делает первый шаг, мужчина чувствует эту женщину, что она готовится нанести ему удар и... И женщина делает этот удар, да, а потом быстро уходит, ну, и, собственно говоря, мужчина как бы чувствует, ну, как бы, что-то началось, да, какой-то конфликт, а его уже, типа, все, ладно, типа, я сама, типа, да, или я там опижена, и все. И вот это вот недозакрытость конфликта, то есть, который начался с помощью женщин, и тут же вроде как нажат на паузу, это очень херовая штука именно для психологического сприятия. То есть, с одной стороны, женщина показывает, я хочу тебя как бы унизить, хочу тебе навязать чувство вины, я хочу тебе вот это вот это, а ты мне это не удаешь, а ты мне это не даешь, поэтому ты меня не устраиваешь. И как только ты мне пытаешься это что-то дать, я тут же буду прекращать с тобой, типа общение, и буду жаловаться на то, что, типа, у меня всю жизнь нехерово, что, типа, мне никто не поймет, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, это манипулятивный типаж, который будет постоянно обвинять своего мужчину. Ну, один из самых сложных, наверное, для отношений, потому что здесь я вообще не вижу, как ты можешь получать удовольствие, находясь рядом с такой женщиной. Постоянно тебя провоцируют на конфликты манипулируют и чувство вины и дать если тоже амазонка там хоть понятно с кем ты воюешь то здесь ты вроде бы даже не вступаешь в бой а ты как ну, постоянно его проигрываешь вот такая парадоксальная хрень Поэтому это типаж я очень не рекомендую если ты влюбился в такую женщину срочно что-то с этим делать кстати если у тебя есть вопрос по поводу отношений по поводу типа типажей женщин по поводу там твоих сложностей с соблазнением то внизу под этим видео я оставил ссылочку на консультацию ты можешь добавиться в телеграм-группу и собственно говоря ознакомиться со всеми условиями получения этой консультации Кроме того, здесь же есть ссылка на мой Patreon, где я выкладываю эксклюзивный свой контент, свои эксклюзивные видео, записанные только для Патреона, мастер-классы, онлайн-тренинги. В общем, туда тоже переходи и поддерживай меня на Патреоне. Ну и последний, седьмой типаж, это женщина, назовем так, многоликая. да. Многоликая В этой женщине представлены Все вышеописанные типажи И кроме того Будут присутствовать дополнительные потребности Этой женщины да, Которые ее Будут приводить к истинному Получению удовольствия Эта женщина способна одновременно быть И знаешь как говорится И шлюхой, и королевой вот Все в, в ней Как бы так гармонично пересекается и у нее улыбка Монализа, которая молчит, но многое что говорит. Эта женщина будоражит, будоражит своей красотой, своей неопределенностью. Она позволяет в отношениях с мужчиной творить мужчине свою творческую историю этих отношений. И она активно проявляет себя и в обществе, и проявляет свои таланты и так далее. В общем, э, эта женщина знает, что она хочет от жизни, и... Она знает, как нужно себя вести с мужчиной. Поэтому лично, ну, по моему мнению, если ты такую встречаешь женщину, то это идеальный вариант для тебя и старайся э, с такой женщиной построить крепкие, долгие отношения. Если же у тебя другой типаж, постарайся позволить другому типажу перейти именно вот в этот седьмой типаж. Ну а на сегодня про типа же женщин, я думаю, все, мы закончили. Увидимся скоро в новых видео.